недорогая квартира с ремонтом в районе Светлана. Всем привет! Сейчас покажу вам недорогую квартиру с ремонтом в районе Светлана, а если быть точнее, наверху района Светлана. Если вы приехали на автомобиле, то вот здесь всегда можно найти парковочное место. Припарковались вы, потом преодолели несколько пенник и оказались прямо возле дома потом еще небольшой подъемчик заходим в подъезд и мы на месте здесь есть камера видеонаблюдение тут же управляющая компания а если вы заходите с другой стороны дома вот откуда идет женщина, то вы попадаете как бы на первый этаж, и эти ступеньки преодолевать не нужно. И если вам нужно выйти в магазин, который, кстати, находится прямо в соседнем доме, то вы выходите с обратной стороны дома и идете по ровному месту. Если на машине, то вам никакие горки нипочем. А вот если пешком выйти на остановку, тогда нужно преодолеть вот такую горку. Ну, это где-то одна минута пешком. Значит, поднялись вы в эту горку если пойти прямо то попадаете на конечную автобуса 92 который идет в центр там уже абсолютно ровная дорога если свернете налево то попадете на конечную 44 к который курирует вверх-вниз вверх-вниз ну и там же еще есть несколько магазинов также возле дома детская и спортивная площадка ух и жара сегодня в квартире сейчас живут люди и чтобы их не тревожить вставляю слайды с фотографиями это студия 36 метров но с помощью перегородки можно легко зонировать спальное место от кухни ремонт новый в доме газ вполне себе нормальный вид из окон хоть это и верх района светлана но до моря Реально можно дойти за 25, максимум 30 минут пешком, если идти черепашечным шагом. Да и место достаточно популярное как для сдачи квартиры в аренду, так и для ПМЖ, а тем более за эти деньги. Стоимость квартиры 3 миллиона 950 тысяч, посмотреть можно в любое время, поэтому звоните, пишите по телефону, который появится на ваших экранах.